Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это сегодняшнее видео, которое было без звука. Сейчас запишу, надеюсь, со звуком. Как говорится, микрофон уже старый, так что не серчайте. Сегодня с вами разберем партию двух международных гроссмейстеров Евгения Кондрыченко и Романа Щукина. Был разыгран дебют, игра Каулена. Дебют назван в честь одного из чемпионов Российской империи, Федора Альбертовича Каулена. GF4, f 5 аж 3 Ну и в этой позиции есть много систем. Можно сыграть GF6, можно ЕД 4 можно b 5 можно Bc5. Роман Щукин избрал ход Bc5. Белые развивают свой сильный фланг CB4. Черные строят ударные Колонны на своем правом фланге. АБ6, b 5 b 7 Белые играют bc 3 и грозят связать правый фланг черных. Поэтому черным надо разгрузить свой фланг разменом cd 4 Бой-бой. Затем черные проводят характерный для этого дебюта размен 2 на 2. ЕД4 и АЖ5. И создается позиция с преимуществом у белых. В этой позиции возможны два, два хода, fe3 и de3. Fe3 э, сохраняет преимущество за белых, а de3 уже э, приводит к примерно равным позициям. Даже инициативу в некоторых случаях перехватывают черные. Смотрите, на fe3 черные играют, э, на de3 черные играют gf6, и здесь возможны два хода, cd2 ставит белых на грань поражения, а еd4 еще сохраняет равенство. После еd4 черные играют еd6 с угрозой, видите, dc5 э, разменяться и полностью захватить центр, поэтому белым надо уже здесь либо меняться dc5, ну и после фe5 cd2 возникают примерно равные позиции. Ну еще в этой позиции возможен ход э, аб 4 но после de5 и размена f 3 здесь преимущество также у черных. Здесь создаются более приятные позиции. То есть черные занимают центр и белым надо думать о защите. Ну и также рассмотрим партию Соломон Блиндер против Василия Сокова. Соломон Блиндер это родной брат неоднократного чемпиона СССР Бориса Блиндера. В партии он сыграл cd 2 Этот ход уже слабый. Черные занимают центр ходом ФЕ5, белые играют ДЦ3, ну и на ход АЖ7 играют АБ4 с идеей разменяться назад. Черные полностью оккупируют центр gf 6 и после размена cd 4 Василий Соков находит очень сильное продолжение АБ6. После этого хода белые уже не могут защитить партию. На самом деле Василий Соков в этой партии играл ну, как компьютер. Даже компьютер не сможет усилить эти варианты. Далее в партии было ЕД4. Белые не дают черным сыграть bc 5 И черные играют ЕД6. Им это в принципе и не надо. Ну и в этой позиции уже ходы dc 3 ДЕ3, ФЕ3 примерно ведут к одному и тому же. Смотрите. Допустим на dc 3 черные нападают. dc 5 приходится закрываться. ФЕ3. И черные играют ДЕ7 и ЕД6 на любой ход. То есть, допустим, е 2 ЕД6. И видите, белым просто некуда прилично пойти. Остается только сдаться. Соломон рассчитал эти варианты и решил разменяться. dc 5 Черные бьют на b 4 И играют СД6. В принципе, этот размен участий белых э, не изменил. Они все равно проигрывают. Допустим, ДЕ3, ДЕ7, ЕД2, dc 5 CD4. Проблема белых в том, что у них, видите, очень слабый левый фланг. Кроме того, слабая шашка H6. И вот шашка черных H2 очень сильно стесняет силы белых. Черные меняются назад. B5. Белая игра DC3. ED6. EF4. DC5. У белых пошли единственные ходы. FE3. CB6. CD4. Черные снова меняются назад. Ну и выясняется, что позиция белых проигранная. На ход ЕД4 черные напали fg 5 Ну и тут есть два хода. На ход f 5 просто черные меняются. gf 4 Ну и белым некуда ходить. На dc 5 играем fg 3 И ходы белых заканчиваются. А если ЖХ2, тогда cb 6 Ну и тут возможен такой вариант. Белые жертвуют шашку. Пытаются прорваться в дамки. Черные их. Тут же ловят. Тут ничего сложного. В партии Соломон еще в этой позиции после FG5 отдал шашку и попытался пройти в дамки. Но черные сами отдают лишнюю шашку и нападают сразу же на две. В этой позиции Соломон Блиндер сдался. Ну Здесь как еще можно было сыграть? Можно было сыграть HG7. Черные бы побили шашку. Ну и на ход е 4 можно сыграть дамкой на поле Ц5. То есть белые вынуждены отдать вторую шашку. Черные проводят три шашки в дамке. Строят треугольник Петрова и легко побеждают. Вот, друзья, это партия 1934 года. Так, рассмотрели ход ДЕ3. Он все-таки слабый. Но в этой позиции у белых есть гораздо более сильный ход. ФЕ3. Черные играют GF6. И тут есть два э, варианта. ED4 и DC3. После ED4 возникают варианты, которые в свое время прошлифовал э, ленинградский мастер Александр Савинок. Давайте рассмотрим сперва ход ED4. Тоже сильное продолжение, но оно довольно-таки форсированное. Теперь у черных есть два хода. Размен CB6 и ход ED6. ED6 уже практически проигрывает партию как, например, было в партии Харченко-Евсюков по переписке 1965 года. Смотрите, АБ4. Черные нападают, d 5 и белые просто закрываются, ДЦ3. То есть связки здесь выгодны за белых. Черные играют ЕФ4, белые играют ЕФ2, грозят напасть с поля Ж3, но черные здесь ничего не могут белым противопоставить. ФЖ5, и белые нападают. Черные пожертвовали шашку, и хотят отдать вторую шашку и прорваться в дамки. Но здесь у белых выигрыш. bc 5 Ж2. Бой. И черные прорываются в дамки. Но облегчение это им не приносит. Белые нападают на шашку. cd 6 Надо меняться. Лучшего нет. Ну и здесь черные сдались. Давайте попробуем продолжить вариант. Белые играют Е6. И видите. Черным приходится играть b 5 И белые постепенно... Проводят шашку d6 в дамке. А нападения с поля h2 нет из-за несложной комбинации. Белые отдают одну шашку. Затем еще две. И ловят дамку черных, С выигрышем. Разобрали. Под ed6 здесь очень слабый. Здесь в этой позиции надо меняться. cb6. Теперь белые играют ab4. И давайте рассмотрим партию савинок-степанов. Из чемпионата Ленинграда 1987 года. Черные сыграли ЕД6. И белые решили пожертвовать шашку. d 5 Черные забирают шашку. Белые нападают. И черные отходят. Белые связывают правый фланг э, черных. Но несмотря на лишнюю шашку, создается примерно равное положение. Здесь черным даже надо играть аккуратно. Обратите внимание, что проигрывает ход CB4. После этого хода белые проводят несложный удар и побеждают. Например, CB2, DC3. Черные пытаются прорваться в дамки. Допустим, CD4, CD8, CB8, DE3. Белые напали, надо отходить. Ну и тут белые легко побеждают. Отдаем шашку и обрезаем черных по большой дороге. То есть после хода b3 играем, допустим, ну, на любое поле, допустим, на 1. Рано или поздно черные играют f7, и тогда мы меняемся. Размениваем шашку h8. Ну и черным остается только сдаться. Черные это увидели и сыграли в партии hg7. Белые играют f2. Снова обратите внимание, невозможен ход cb4 из-за присоски dc3. И черным некуда бить. То есть, если они бьют на c5, белые прорываются в дамке и легко побеждают. Если же черные бьют ну, на d2 или b2, тут без разницы. Тогда белые подрывают пункт f8 и побеждают. Здесь проблем нет. Черные снова это увидели и сыграли. ДЕ3, попытались выиграть шашку. На самом деле этот ход проигрывает. Ничья еще была, но мы ее рассмотрим позже. Белые бьют на f 4 и черные играют cd 4 Думая, что у них выигрыш за счет лишней шашки. Но то было. Белые снова жертвуют шашку и играют fg 5 И создается парадоксальная позиция. Черные в ЦУКЦВАНГЕ. То есть их очередь хода, а ходить некуда. Все ходы проигрывают. В партии. Игорь Степанов еще сыграл d5. Э, прошу прощения, gf6. Пожертвовал шашку и сыграл d5. Белые были в жесточайшем цветноте, но все-таки нашли выигрыш. Выигрывал и ход e d8, но белые сыграли h 7 Черные побили на d6 и белые поставили. Прошу прощения, белые поставили дамку на f8. Черные сыграли EF4 и белые нападают. Приходится жертвовать две шашки и играть FG3. Белые ставят дамку на E3, то есть не дают сыграть GF2 из-за жертвы дамки и нападения сзади. И черным остается только сдаться. Поэтому черные в этой позиции еще раз пожертвовали шашку и сыграли GF2. Все-таки они прорываются в дамки, но ценой больших материальных жертв. Белые сыграли дамкой на c 1 Ну и после того, как черные поставили дамку на e 1 белые проводят три шашки в дамке, строят треугольник Петрова и побеждают. В данном случае деталь G1, H2 нисколько белым не мешает. Выигрыш белых бесспорный. Давайте теперь рассмотрим все-таки ничью. Как правильно было играть в этой позиции. Ничья еще была. Для этого она была сыграть GF6. Теперь белая игра d3. Надо сыграть fe7. Ну и после хода e4 тут проще всего бел... э, черным вернуть лишнюю шашку, сыграв dE3. Обратите внимание, что э, принимать шашку белым нельзя из-за несложного удара dE5. И черные побеждают. Поэтому в этой позиции белым приходится бить э, b на d4. И здесь уже черным надо играть аккуратно. Если побить, допустим, на c5, белые пожертвуют еще одну шашку и прорываются в дамки. Здесь создаются довольно-таки неприятные построения за черных. Так лучше не играть. В этой позиции проще побить. Так. Сюда. Сюда. В этой позиции черным проще всего побить на g5. И затем разменяться dc5. И тут еще за черных есть прикольная ловушка. Этюдный выигрыш. Ну проще всего белым э, форсировать ничью ходом cd2, и после хода cd4 напасть. Зайти в любки f5. Черные сыграют dc3. И можно побить и на b4, и на g7. Тут без разницы. Белые достигают ничьи. Но если белые неосторожно сыграют fg3, Тогда черные играют CD4 и в этой позиции неожиданно проигрывает напрашивающийся ход GH4. Из-за известной и тюдной идеи. Черные играют DC3 и на ход FG5 играют Fe5. У белых единственный ход GH6. Ну и после хода EF6 белые вроде бы легко достигают ничьей. То есть отдают шашку и вроде бы прорываются в дамки. Но не тут-то было. Черные красиво от... жертвуют две шашки. И производят так называемый удар каблуком с выигрышем. Такая ловушечка еще, возможно. Так, рассмотрели ход ЕД4 в этой позиции. Но в партии Кондраченко-Щукин Евгений сыграл dc 3 Роман сыграл f 5 И белые начинают снова атаковать правый, левый фланг черных. ЕД4. Снова ЕФ6 закрываться плохо. Поэтому Роман отходит. Еф4. Белая игра от Еф2. И черная игра от Аж7. Здесь Евгений делает классный ход. cd 2 Это уже возник шлиф. Гроссмейстера, чемпиона мира. Маркела Фазылова из Узбекистана. В этой позиции у черных есть 4 хода. cb 6 cd 6 ЕД6 и gf 6 ну, самое сильное продолжение, которое ведет к ничей. Это ход cd6. Давайте рассмотрим сперва его. После cd6 белые играют f3. И видите, отходить нельзя из-за несложного удара е4. И, и белые побеждают. Поэтому после нападения черные обязаны меняться. FGP, э, gf6. Бой-бой. Белые играют f3, d3 и грозят пройти в дамки после размена аб6 поэтому черным надо играть hg3 За белые меняются f4 ну и после всех разменов возникает позиция с преимуществом у белых но этого преимущества недостаточно для победы например f7 аб4 f6 cd4 dc7 белые нападают dc5 и черные также нападают на шашку белых f5 бой бой Белые, ну, допустим, ставят шашку, э, дамку на поле э, f8. Черные жертвуют шашку gf2. И также проходят дамки. Приходится отходить. Тогда черные снова нападают на шашку. Приходится снова отходить. И черные сперва разменивают шашку белых опять. Ну и на любой ход, без разницы, играют а6. То есть в этой позиции уже постепенно. Э, Белые не могут выиграть, черные постепенно достигают ничьей. То есть на любой ход, допустим, FG7, черные меняют шашку B4 и достигают ничьей. Такая далеко не очевидная ничья, но на самом деле это лучшее, что было у черных. То есть ход Cd6 здесь спасал. Давайте теперь рассмотрим ход Gf6. Например, как было в партии Фазылов-Саренок из чемпионата мира 1992 года. После этого хода у черных ничья еще сложнее. Белые нападают fg 3 и в партии Александр Савинок раз, э, растерялся. Он сыграл fg 5 Этот ход уже проигрывает. А на самом деле здесь спасал ход fe э, э, 3 Ну и после жертвы надо было меняться cb 6 Эту позицию мы еще рассмотрим. Чуть позже она ничейная. У белых огромное преимущество, но выигрыша нет. В партии же было FG5 и белые остались с лишней шашкой. То есть они разменялись и F6. Далее было FG7, CB4, GH6, BC5 и белые постепенно победили. Шашка лишняя, она здесь здоровая. То есть ход GF6 здесь плохой. Также здесь плох ход ED6. Черные стоят на грани поражения. То есть после этого хода белые снова нападают. Видите, нельзя отходить из-за удара. Е4 и белые окажутся в дамках. Поэтому черным приходится играть d7. Временно жертвовать шашку и тут же ее отыгрывать. g6. Белые строятся на своем левом фланге и полностью связывают силы черных. В черных играет только одна шашка. hg3 вынужденный ход. Ну и после dc3 черные вынуждены отдать шашку. И поставили дамку. Ну Белые играют CD4 и грозит, допустим, на ход GH2, грозит удар CB6 и белые легко победят. Здесь еще черных спасает комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничейную комбинацию за черных. Очень красивая вещь тоже. Черные играют FG7, жертвуют шашку, затем отдают еще одну шашку b 6 затем еще одну. Затем еще одну. Наконец отдают последнюю шашку. И красиво снимают три шашки белых и дамку. Следующим ходом они займут большую дорогу. И черные достигают все-таки ничьей в этой позиции. Тоже сложная ничья. Неочевидно. В партии Роман разменялся. сб 6 в этой позиции. После этого хода еще возможно как раз жертва. Которая была, э, могла быть в партии Фазылов-Савинок. В партии Евгений э, Кондрченко против Романа Щукина Евгений напал. ФЖ3. И Роман здесь э, допустил окончательную ошибку. Он сыграл ЕФ6. Этот ход проигрывает. Давайте сперва рассмотрим партию. ЕФ6. Белые бьют. И черным надо меняться. После всех разменов выясняется, что сходки... Здесь в пользу белых, как бы черные не ходили. То есть белые сыграли dc3 и на ход gf6 сыграли c 2 Бесполезно здесь играть f 5 и за d 3 Ну и черные вроде бы проходят дамки, но их дамка тут же ловится. Например, e d4 cb4, f 6 bc3, fg7 cb2. Белые ставят дамку и черным некуда ставить дамку, она тут же ловится. То есть если поставили сюда на 1. Ловим дамку таким образом. Если черные ставят дамку на C1, тогда ловим дамку таким образом. Легкий выигрыш. А Роман это все посчитал. Поэтому в этой позиции он сыграл FE7. Максимальное сопротивление. Евгений сыграл DE3. Ну и после хода ED6 выясняется, что у белых форсированный выигрыш. Белые нападают, CD4 приходится отходить. Затем заходят любки. А Роман отдал две шашки и сыграл cb2. Еще сопротивляется. Белые играют gf6 и черные ставят дамку на c1. Евгений отошел, d 4 и Роман сыграл дамкой на f4. Можно было в принципе в, этом, э, в этот момент уже сдаться. Но Роман, друзья, видимо как-то почувствовал, что Евгений уже расслабился. В этой позиции обратите внимание выигрывает. Выигрывают сразу же три хода за белых. Hg7 выигрывает. Fg7 выигрывает. Dc5 выигрывает. Но не выигрывает ход f7. Именно так и пошел Евгений Кондраченко. И как ни странно, здесь уже ничья. А Роман Щукин четко играет на c1. И выясняется, что выигрыша как не бывало. То есть, смотрите, на ход h 7 черные нападают сзади. И как бы белые не ходили. Они либо теряют либо одну шашку, либо две. То есть тут никак не защититься. И кроме того теряют большую дорогу. Если же в этой позиции белые играют ЕД8, как и было в партии, то черные нападают сзади, приходится отходить. И черные успевают занять большую дорогу. Белые проводят вторую дам дамку, но не более того. Здесь уже выигрыша нет. Есть ловушки. Но выигрыша нет. Именно так и закончилась партия в ничью. Вот так, друзья. Так что играйте до конца в шашки и никогда не расслабляйтесь. Ну а теперь рассмотрим все-таки ничью. Какая ничья была еще в этой позиции. То есть в этой позиции уже проигрывает ход е 6 А правильно отдавать шашку. ФЕ3. Теперь черные играют gf6, ну и на ход g 4 меняются bc5. Несмотря на лишнюю шашку, выигрыша здесь у белых нет. Допустим, cb4 приходится закрываться, ED6 лучшего нет. Белые снова нападают FG5. Тут уже надо отходить. F7 закрываться нельзя. Белые играют b5, и у черных единственный ход. ED4 уже проигрывает. А вот ход cd4 еще ведет ничей ничьей. Допустим, ab 6 d 3 B7. И черные делают четкий ход DC5. То есть не даем поставить дамку на B8 из-за ее ловли тут же. Е4 и все, и ничья. Белые еще пытаются выиграть, отдают шашку GF6 и ставят дамку на B8. Тут проигрывает ход ED2, но черные здесь могут еще форсировать ничего. Они отдают шашку и нападают сзади. Ну и это уже ничейная позиция, выигрыша нет. Допустим, ЕФ4, играем в 6 Ну и на ход ФГ5 уже можно сыграть ЖХ2. Бой, бой, бой. Ну, допустим, побили на b 8 То есть как бы белые не играли, допустим, АЖ7, черные меняют шашку А3 и достигают ничей. Вот такие шлифы мне удалось найти. Сегодня проанализировал сразу же три книги. Это курс шашечных дебютов Литвинович Негра, Мои избранные партии Маркиела Фазылова и Игра на вылет Александра Савинка. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте Лукаса, подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество. Видео записывать не так-то просто. Сегодня два часа анализировал. Все возникшие позиции. Пришлось еще, видите, перезаписывать видео. Первый раз звука не было. Но надеюсь, в этот раз все будет хорошо. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.